О-о-о! <ролевые> Кажется, родители забыли про день рождения. А как же все исправить? О, у меня есть идея. Подходит. Леша, что ты хочешь Ну еще? Мам, вообще-то сегодня у меня на день рождения. <связывая> Готовили подарки. Не тебе страшно, я уже все приготовила. Кто-то еще звонит, не вовремя так, а? Алло, привет. Давно не виделись. У меня такая проблема. Сегодня, короче, у Милены день рождения, а родители про него забыли. Мы подготовить все. Купить у меня ненормальные подарки. Хорошо, все, все, все куплю. Все, давай, пока. И будут подарки на день рождения. я уже запарился их вести, это нереально сложно. Фу, вроде бы дошел. О. Какой день рождения? Кому и пить песен? Днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения поздравляем. С днем рождения тебя. Дуй на свечку и задавай. Молодец, где твои желания будут? загадала? Отпусти его. Вау. ого, как у тебя сладко начинается. Вот и сегодня день рождения. Кому самый большой кусочек? Нет. Еленочке? Да. Какой красивый, да? Тебе нравится, да? Ты угу. рада? Да, Латон. Да, вот а, Латон. Это кому? Это мой. Это твой? Ты умеешь ездить на нем? Да. А ну попробуй А Мамки, кончик, да? Присядешь, она? Ставь лайк и подписку